Привет! Сегодня мы поговорим о карте и территории. Это довольно известный принцип или метафора, которая была очень активно распространена и опосредована представителями нейролингвистического программирования, но вообще вы можете прочитать о карте и территории, по-моему, даже у Стивена Кови, я точно не уверен. О чем идет речь? Нам очень важно помнить, что мы не воспринимаем реальность э, такой, какая она есть. Отдельно, довольно подробно, мы будем об этом говорить на следующей неделе. Но э, вот есть вокруг нас какой-то вот живой вот этот мир. Представим, что это тот самый тропический лес или э, лес средней полосы. И он не может быть нами постигнут во всей своей полноте. Как мы говорили уже в прошлом уроке об информации, э, вот в этом условном тропическом лесу информации слишком много. А, то есть там настолько много разнообразных состояний этого леса, что в нас, как в отдельном человеке, недостаточно внутренних состояний, чтобы отразить в себе всевозможные состояния этого леса. Это означает, что мы не можем воспринять а, весь объем информации, которую мог бы генерить этот лес, даже если он будет а, там, оцифрован и станет частью интернета вещей. Мы для этого пользуемся картами. И все, что мы представляем о самих себе, об окружающем мире, об отношениях людей, о наших потребителях — это тоже карта. Карта — это упрощенное схематичное описание реальности, которым мы пользуемся для того, чтобы снизить свои энергетические затраты на принятие решений, на понимание того, как куда двигаться и так далее. То есть, если нам нужно прийти вот, из одного угла карты, да, допустим, точнее, из одного угла территории картированной в другой угол, то нам не нужно для этого знать, не знаю, там параметры каждого кустика, и каждой травинки, которая будет на пути. То есть, карта содержит только самую важную, самую ценную информацию для того, чтобы мы могли эффективно добираться из точки А в точку Б. И все наше представление о мире, о маркетинге, о потребителе — это тоже карта, и она не равна территории. Вот это основополагающий принцип, да, о котором говорят, в том числе и в НЛП, о том, что карта не есть территория. То есть у нас есть какие-то представления о реальности, и эти представления о реальности всегда могут оказаться ошибочными. Хотя бы потому, что карта она была сделана в какой-то определенный момент, и там, где у нас сейчас есть речка она, или ручей, она могла обмелеть, ее там уже нет. Где-то могло появиться озеро, где-то вырубили лес, где-то выкопали карьер. И в общем, через некоторое время карта может становиться неактуальной. Более того, если мы эту метафору рассматриваем более широко, то даже легенда карты тоже является ее частью. То есть давайте посмотрим вот этот реальный пример топографической карты. Да? Что мы на ней видим? Что то, где растет лес, отмечено именно зеленым цветом. Определенные вот эти вот красные замкнутые линии — это линии одинаковой высоты. Почему выбрано показ именно высоты? Да, Потому что это было важно для людей, которые этими картами пользовались. Да? Там, строение показано определенным образом. Хвойный лес и, допустим, лиственный лес тоже показаны какими-то другими обозначениями. Какие-то числа на этой карте обозначают высоту над уровнем моря, а какие-то могут означать что-то еще. И вот эта легенда она для нас тоже является в общем-то, частью карты. Это важно помнить. И в маркетинге мы действуем ровно таким же образом. Когда мы выращиваем свою органическую какую-то маркетинговую систему, превращаем ее из хаотической в более живую, антихрупкую, усиливающуюся от внешних воздействий, мы приходим к тому, что нам все равно приходится в каких-то терминах описывать реальность. Как раз таки вот в этих уроках по фундаменту мы с вами и занимались тем, что подбирали. Разные вот элементы для нашей карты, которую мы будем строить. Но на, что, на чем я хочу обратить внимание, карта у территории не одна. Территория может быть одна, а карт у нас огромное количество. И эффективный маркетолог отличается от неэффективного маркетолога тем, что у эффективного маркетолога больше набор карт. То есть мы. Понимаем, да, что мы для одних целей пользуемся одними картами, для других целей пользуемся другими картами. То есть э, это абсолютно нормально. И в маркетинге то же самое. Для решения разных задач мы можем выбирать разные характеристики, по которым мы вычленяем отдельные элементы на этой карте. Э, и мы можем точно так же объединять э, с, в один зеленый цвет, например, какие-то схожие вещи. То есть э, эта карта является примером, примером а, того, о чем мы говорили в отдельном уроке, дифференциации и интеграции. Почему? Потому что у нас есть какие-то красные линии, да, которые отделяют на карте то, а, для чего в реальности границы нет. То есть если мы придем на это место, мы увидим, что там нет никакой красной линии на холме. Она существует только на карте. То есть это пример дифференциации. И вместе с этим мы увидим вот на вот этом ровном зеленом пространстве огромное разнообразие видов, которые его населяют, разных там трав, растений, кустарников и так далее. А здесь это единый зеленый цвет. Это пример интеграции. Что для нас важно помнить, как для маркетологов? Что, во-первых, когда мы создаем карту, мы уже автоматически начинаем заниматься дифференциацией и интеграцией. То есть, когда мы выделяем какие нибудь потребительские сегменты, например, это очень яркий пример, мы автоматически вот этот сегмент закрашиваем единым таким зеленым цветом. Он для нас становится общий, И мы перестаем видеть различия между людьми внутри него. В некотором смысле теряем там связь с реальностью. Но что важно? Во-первых, о чем должен помнить маркетолог, что у карты, кроме э, легенды и кроме того, что именно мы дифференцируем и интегрируем, есть, во-первых, рамка. Ну, то есть вот у карты на, на этой картинке у нее есть вот ограничивающая рамка. Да? И есть масштаб. То есть это может быть карта 1 к 100, 1 к 1000, 1 к 10 тысячам и так далее. В маркетинге ровно то же самое. А, рамками могут быть а, рамки рассмотрения рынка, а, рамки рассмотрения человека, мы еще будем неоднократно говорить о изменении о сдвиге рамки в ту или иную сторону. то есть мы можем держать рамку на одну страну, мы можем держать рамку на соседнюю страну, мы можем держать рамку на много стран, на один сегмент, на все сегменты и так далее. И второе да, это то что существует для обычных карт это масштаб. И для маркетолога это масштаб структуры отдельной личности потребителя, об этом мы тоже обязательно будем говорить, масштаб одного потребителя, масштаб группы потребителей, масштаб рынка, масштаб э, там, регионального рынка, да, масштаб странового рынка, э, масштаб глобального рынка. И даже там в, в глобальном рынке тоже можно отдельно смотреть ту нишу, в которой мы работаем, можно смотреть нишу и смежные ниши, можно смотреть на экономику в целом. То есть э, вот в таких рамках и масштабах маркетологу важно уметь переключаться. Следующая тоже важная штука, она, наверное, скорее про легенду. То есть здесь метафора карты с самого начала не совсем имеет э, отношение к этому, но мы постоянно будем говорить про контекст, что потребитель находится постоянно в разных контекстах, то есть контекст потребления, контекст возникновения потребности, Физический контекст, где он сейчас находится физически. Темпоральный или временной контекст, сколько сейчас времени, сколько времени он находится в этом состоянии и так далее. В некотором смысле это имеет отношение к рамкам и масштабу, но мы очень часто будем вот это слово использовать. Поэтому важно помнить, что слово «контекст», оно почти всегда относится к тому, как мы картируем реальность. И, наконец, еще один важный аспект, на который мы будем обращать внимание, это... То, на чем мы фокусируемся, по сути, это что является в центре карты. Или какие из э, вот этих вот отличий э, являются самыми главными, на которые мы смотрим. То есть, как мы строим эту карту. А, на чем фокусируется потребитель, на чем фокусируется маркетолог. Важно помнить, что этот фокус, он тоже существует только здесь, в голове у маркетолога. Его не существует в реальном мире. То есть э, ни контекста, ни фокуса как такового в реальном мире нет. Это мы его придумываем, мы его определяем, и мы его формулируем, пользуясь э, инструментами дифференциации. А, один из э, самых ярких наверное, примеров того, что разные масштабы приводят к разным решениям, это э, разнообразные теории военного дела. То есть э, если вы когда-нибудь изучали или будете изучать военное дело, то вы узнаете, что военная тактика и военная стратегия это способы решения задач в рамках разного масштаба, они принципиально отличаются друг от друга. Точно так же какая-нибудь ньютоновская механика — это когда мы смотрим на физические тела достаточно большого размера и квантовая механика, они друг с другом тоже, в общем, не очень дружат, а еще и термодинамика где-то там посередине между ними. Это абсолютно нормально. То есть у нас могут для разных рамок и для разных масштабов различаться даже языки описания реальности. И это абсолютно в порядке вещей.